Dear Alice and viewers around the world, the journey of human rights has been marked by impressive advances and heartbreaking setbacks. What is most encouraging, however, is the proof that men and women of goodwill can make a difference. Their imaginations, actions, decisions, sacrifices, and personal examples have helped to bolster the chances of reason and conscience against power and interest. Alice Bialyatsky is truly one of these brave individuals. His persistent and long-standing efforts at the helm of the human rights center Vyasna to empower the people of Belarus and to ensure them their democratic rights have rendered them an unstoppable force for freedom. His work with Vyasna have laid the foundations of a peaceful and democratic society in Belarus. Alice Bielatsky is a human rights activist in Belarus leading an almost 30-year campaign for democracy and freedom. In 1996, he founded the Human Rights Center, Vyazna, which today is the country's leading organization documenting human rights abuses and monitoring elections. Belarus, under the authoritarian rule of President Alexander Lukashenko, is often referred to as Europe's last dictatorship. Elections are rigged. Opposition voices are silenced and civil society is severely restricted. Bieletsky has been arrested more than 25 times and spent several years in prison on trumped up charges as Belarusian authorities have tried to impede him. The government has also frequently targeted the and its members. However, Bilatsky and Viasna's persistent and long-standing efforts to empower the people of Belarus and ensure their democratic rights have rendered them an unstoppable force for freedom. During the recent large-scale pro-democracy demonstrations, Vyazna has been playing a leading role in advocating for the freedom of assembly, defending the rights of people arrested for protesting, and documenting human rights abuses. Bilatsky and Viasna continue to stand for the multitude of courageous people protesting Lukashenko's dictatorial reign at high personal risk. Through their commitment to democracy and freedom, Vilecki and Viasna have laid the foundations of a peaceful and democratic society in Belarus. It is thus, <clears throat> with great pleasure, that I present the 2020 Right Livelihood Award to Alice Biatliaatsky. Well, congratulations. Дорогие друзья, в этом году награда за правильный образ жизни присуждена правозащитному центру «Весна» и мне. Это очень важный и волнующий момент в нашей жизни. Вручение этой награды, которую зачастую называют альтернативной Нобелевской премией, происходит в то время, когда в Беларуси идет мирная революция. Вот уже полгода белорусское общество ведет захватывающую борьбу. Борьбу за права человека, за демократию и справедливость, борьбу за право называться народом, как говорил наш классик Янка Купала, борьбу с последним диктатором Европы его режимом, который он строил более 26 лет. Эта борьба не проходит без жертв, четверо демонстрантов убиты, более 30 тысяч арестованных, более тысячи раненых, тысячи избитых и прошедших через пытки белорусов. Убийства, изнасилования и пытки – это все сейчас происходит в Беларуси. Беларусь – европейская страна, которая оказалась погружена в атмосферу государственного террора. Лукашенко сфальсифицировал выборы, он потерял легитимность в глазах белорусского народа. Его власть держится только на полиции и вооруженных силах. Мои коллеги из весны также подвергаются преследованиям за правозащитную деятельность – в 2020 году 18 моих друзей, а также наших волонтеров из весны попадали под аресты или произвольно задерживались. В октябре наша коллега Марина Костылянченко провела в тюрьме месяц. Третий месяц в тюрьме сидит координатор волонтеров весны Марфа Рабкова и наш волонтер Андрей Чепюк. Они попали туда только за то, что организовывали продуктовые передачи для политических заключенных в Минске. Эту благотворительную помощь власти расценили как преступление. Им грозит тюремное заключение в несколько лет. К правозащитному центру «Весна» постоянно поступают угрозы со стороны специального подразделения милиции. Несмотря на эти угрозы, мы продолжаем заниматься помощью репрессированным, мы продолжаем заниматься мониторингом и анализом ситуации с правами человека в стране. Мы документируем случай пыток и нечеловеческого обращения. Мы распространяем правозащитную информацию. В это непростое для нас время высокопрестижная премия за правильный образ жизни является для нас, правозащитников весны, сильной моральной поддержкой. Награда свидетельствует о том, что то, что мы делаем уже 24 года ради установления справедливости в нашей стране, это правильно, нужно и необходимо. Мы расцениваем вручение этой премии не только как признание качества работы, мы воспринимаем ее как знак солидарности всего демократического мира с белорусским народом. И это ясный сигнал белорусским властям. Сигнал о том, что мир никогда не будет мириться с массовыми нарушениями прав человека. Мир не примет того, что сейчас происходит в Беларуси. Если мы не хотим, чтобы Беларусь превратилась в один большой концентрационный лагерь ГУЛАГ, нужно активно поддерживать белорусский народ сегодня и сейчас. Несмотря на сталинский фашистский террор в 30-е 50-е годы 20-го столетия, Несмотря на постсоветский лукашенковский авторитаризм последних 26 лет, вытравить естественное стремление белорусов к правам человека, к свободе и независимости невозможно. Последние месяцы нашей мирной революции показали это. Белорусский народ продолжает свою мирную борьбу. Мирное массовое сопротивление против насилия и несправедливости – это то, с чем у режима Лукашенко нет никаких шансов справиться». В этом 2020 году лауреатами премии «Лавлихуд» стали также моя дорогая Насрин Сатут Дэх, перед мужеством и смелостью, которой я преклоняюсь, а также Лотти Каннингем Урен и Брайан Стивенсон. Все вместе мы сделаем все, чтобы наш мир стал хоть немного лучше. Дэр Насрин, is in a terrible situation now. Я могу imagine how it is for her to be in prison and even harder to go back. Sometimes I have dreams that I am in prison again, and those are my darkness dreams. My heart and